Приветствую! С вами Сергей Бердачук и в этом видео я расскажу как привлекать клиентов, тех клиентов, которые реально покупают ваши услуги, ваши продукты на сайте. Для этого вам надо создать семантическое ядро. Это набор ключевых фраз, тех ключевых фраз, которые набирают люди в поисковой системе в Яндексе. В Google есть специальные средства, при помощи которых вы можете выделить. То есть позволяет, например, определить, какие ключевые фразы и собрать по ним статистику. Ваша задача выделить примерно 1000 фраз, из них отранжировать примерно 200 фраз. Вот эти 200 фраз мы запускаем в работу для привлечения клиентов на ваш сайт. На сайте по 200 фраз мы создаем контент. То есть вы должны создать страницы определенные, то есть под каждую ключевую фразу отдельную страницу и, соответственно, их перелинковать. И параллельно вы обязательно надо сделать мониторинг позиций. То есть вводим в определенную систему снятия позиции типа All Positions, мы заносим эти ключевые фразы и ваш сайт и смотрим, на каких позициях ваш сайт в текущий момент. И смотрим позиции ваших конкурентов. И постепенно-постепенно подтягиваем, то есть добавляем нужные ключевые фразы, нужные запросы, чтобы вывести наши позиции по, именно по тем фразам, которые конверсионные, поднять их в топ-10. Как только вы попадаете в топ-10, начинают реально приходить люди. Если не попадаете, то поток клиентов гораздо меньше. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта большепродаж.ру